В своих видео вы говорили, что на каждый проект богов выделяется определенное время, эон. И по причине того, что боги много еще не успели на сегодняшний день, они изымают время у людей. Вопрос, как оградить себя от изъятия богами времени? Как научиться меньше тратить времени на жизненные необходимости? Сон, еда и не чувствовать себя плохо. Время ведь необходимо для учебы, практик, чтения книг. Ну, На, на, на последний, сразу с последнего начнем. Это дело практики, тренировки и личных, личных систем возбуждения расслабления. Достигается это различными путями, биологическими, биохимическими или методами практики, методами тренировок. Да, вот есть, например, методики, которые позволяют научиться спать по 4 часа, просто уходить настолько в глубокий сон, что организм отдыхает быстро. Просто это биология. Адреналин должен успеть быть выведен из организма. Значит, соответственно, должен быть запущен определенный механизм, как это делать. Вот у, допустим, того же Акунина, да, в его серии книг в самых первых книгах про Фандорина, было как раз описано, как, как, как он добивался, например, этого эффекта путем японских тренировок. Здесь у каждого свой механизм, у кого-то кто-то кто полагается на средства определенные химические, биохимические, растительного производства, там не растительного, какие угодно. У кого-то своя система питания, у кого-то своя система тренировок, в любом случае это биология, а это значит, что надо договариваться с ней. Что касается первой части вашего вопроса, то да, по алгоритмике, если вы будете изучать все мифологические системы, начиная от самых-самых ранних, заканчивая сегодняшними, вы увидите, что на каждую, у каждой есть определенный свой период, свой временной отрезок, на котором они проходят все стадии развития, становления и затухания. Хорошо эта система выведена, например, у того же Льва Гумилева в его теории пассионарности. Правда, он там говорил про этносы, но то же самое можно переложить и на пантеоны, культурологические системы, которые, которые мы называем мифологическими или, или пантеонами различных богов. И это э, правило есть. То есть один и Ион 2150 лет плюс-минус немножечко, выделяется на какой-то определенный проект проект связан с развитием цивилизации то есть связь первоосновы порядка с различными иными первоосновами и наработка алгоритмов как напрямую управлять через первооснову порядка теми или иными первоосновами и наоборот то есть Каждый, каждый пантеон он занимался своим. Да? Греки наполняли первооснову жизнь, египтяне наполняли первооснову смерть, славяне наполняют первооснову любовь, кельты первооснову ненависть, скандинавы первооснову традиция, то есть у каждого, у каждого был, была своя задача. Что успето, то успето, что не успето, то не успето. Неверно было бы формулировкой, что боги забирают у людей, забирают культы. Забирают эгрегоры. У богов таких алгоритмов нет, это как время жизни. Ну, выпьешь ты три литра крови со своего ближнего, это не остановит, не, не затормозит внутренние биологические часы жизни. Здесь другие механизмы нужны. Но эгрегор-культ может еще какое-то время просуществовать вот на этой добровольной отдаче, когда люди сами захотят, чтобы это было, как бы бога над этим культом уже нет, а сам культ еще существует. И вот для этого нужна именно вот эта добровольная отдача. Добровольно добиться отдачи проще на самом деле просто. Надо сделать человека просто настолько зависимым от этой системы, что он сам отдаст это время добровольно, только чтобы ничего не менялось. Что, собственно говоря, и происходит сейчас, в сегодняшние дни. Оглянитесь по сторонам, посмотрите на людей именно с этой точки зрения. На что угодно готовы идти, только чтобы вернулось все как было. Пусть было-то не очень. И ругали эту жизнь, и хаяли, и, и клеймили, но как только она начала рушиться, паника началась катастрофическая, потому что та клака, она хотя бы знакомая. И ради этой знакомой клаки они согласны на все. И под уколы подставляться, и детей своих под уколы подставлять, под все что угодно, чисто ритуально доказывать свою преданность, доказывать свою лояльность старой системе, что системе и надо.